Доброго времени суток, друзья! С вами Вячеслав Демидов. С многими из вас я уже знаком. Я являюсь основателем и президентом компании. Вот. И сегодня мы собрались в такой неформальной обстановке, без галстуков. Буквально совсем недавно закончилось наше мероприятие, событие премиум, которое мы очень долго ждали. И очень много отзывов мы уже начали получать, несмотря на то, что мы еще не добрались до дома приходят уже и письма, отписываются люди в социальных сетях и действительно наше мероприятие оно прошло просто на ура. Я не буду сейчас очень много о нем рассказывать. Те люди, которые присутствовали на нем, они обязательно с вами поделятся. И... Я очень волновался на этом мероприятии, это действительно правда. Вот, несмотря на то, что я привык уже работать на большие аудитории, встречаться с различным количеством людей, да, общаться и так далее. Но волнение было связано с тем, что в нашей компании, в нашем стафе, в нашей команде появился человек, который сейчас сидит рядом с нами. И для меня это действительно большая честь сейчас представить нашим партнерам, нашим дистрибьюторам вам, этого человека, друзья. Ее зовут Александра, фамилия Шудегова. Она сейчас сама о себе расскажет. Конечно же, она познакомится с вами. Но моя задача сейчас ее представить вам и нашей аудитории. Да? Александра официально объявляется стафом компании и занимает должность директора по маркетингу компании Armel, друзья. Поэтому приветствуйте, пожалуйста, Александру. Александра, еще раз привет. Привет. Добрый день всем. Действительно, я совсем недавно начала вошла в вашу большую красивую команду, чему очень рада. Спасибо. Для меня действительно большая честь, и я тоже рад тому, что ты приняла предложение от нас стать участником нашего проекта, и тем более занять должность, которая несет в себе действительно очень большую и поистине ответственность. Да? Александра, ну знаешь, я хотел бы, чтобы ты сейчас поделилась несколькими своими мыслями с нашими партнерами. Почему почему ты приняла решение работать с нашей компанией и войти встав в став компании? Ну, во-первых, во-первых, Вячеслав, ты знаешь, и многие люди знают, что я очень люблю вообще, в принципе, индустрию сетевого маркетинга. Сколько лет ты уже занимаешься? С 2002 года. Это уже фактически 15 лет получается, Практически, да. да? Практически, да. А обычно я говорю так, что я занимаюсь телемаркетингом и всю свою сознательную жизнь. При этом из этих 15 лет мы с тобой уже 10 э, хорошо знакомы, да? да? Да, да. И из этих 10 лет пять мы с тобой пришли на ну, вообще очень долгий такой совместный путь, как я в индустрии и как бы знали очень хорошо. Ты также знаешь очень хорошо, что всегда потребность встречается с возможностью. Да. Всегда. И так происходило, что последние несколько лет я ощущала в себе потребность, действительно потребность, сделать что-то большее для большего количества людей, которые тоже любят индустрию маркетинга. Да. Потому что я действительно верю, искренне верю в то, что это та индустрия, в которой может успеть, но ну, абсолютно любой человек. Я тоже с этим согласен. Видишь? Абсолютно любой. Даже те люди, которые только-только вот пришли, и они не понимают, что делать, как делать, почему делать. Абсолютно разные социального уровня, разного пола, разного, разного возраста. Самое главное, что они должны хотеть просто хотеть стать успешными. И MLM этому очень хорошо способствует? Да. но да, я сну. Всегда сну, что сегодня очень много возможностей. Сегодня действительно колоссальное множество компаний на в рынке, России. Рынке. Каждый день, каждый день, каждый день появляются новые и новые компании. И большое количество людей остается делать. Согласен? Конечно. Сейчас я сделаю, чтобы нас с тобой никто не отвлекал. И мы продолжим. И в последнее время я знаю, что ты была в глубоком поиске и в то же время я знаю, что очень большое количество людей, которые сегодня создали различные проекты, среди них есть, среди них есть и успешные проекты, они делали тебе предложения. Но для нас, конечно, это большая честь, то, что ты выбрала именно нас. И для нас очень интересно, я хотел бы, чтобы наши друзья тоже услышали, почему именно мы, почему именно Армель. Да, это, наверное, для меня это тоже очень важный момент в моей жизни, потому что, как я уже ранее сказала, что у меня была потребность начать это дело, и я действительно была в поиске, я выбирала ту компанию, тот проект, тот продукт, с которым можно работать действительно надолго. И для меня твое предложение, как бы, может быть, тебе не показалось удивительным, да, ну, сейчас то, что я скажу, но мне оказалось... А, неожиданно, угу. Потому что, когда ты мне позвонил и пригласил на встречу на встречу прилететь, я прилетела. А, действительно, я уже долгое время наблюдала за тем, как развивается твоя компания. И меня искренне радовало то, что я видела. Ты обратила внимание на наши результаты в том числе? В том числе результаты. Но самое главное, что я увидела, то, что наконец-то на рынке России появилась компания, во главе которой стоит человек, который думает не только о том, чтобы зарабатывать деньги, хотя бы этом тоже, да, это правильно, но о, о том, чтобы его люди зарабатывали деньги, и чтобы сделать действительно компанию для людей. И это видно невооруженным глазом, потому что ты заходишь на сайт, ты пробуешь делать заказ, и ты все сразу Я увидела много красивых людей, которые входят в эту компанию в качестве студентов. Которые... У нас действительно красивая команда. Которые действительно хотят понять, что такое успех в этой индустрии. Мне стало очень интересно разобраться. Поэтому моя потребность в созидании, в работе с людьми, в передаче своего опыта, наверное, в развитии меня как-то профессионала, в области МЛМ угу. совпало с той возможностью, которую ты мне дал, и тех, той компанией, которую создал ты. И, ну, конечно, вместе с твоей командой. С командой, это конечно, Вместе с твоей командой. И, и именно поэтому я в ОМЭ, именно поэтому я приняла это предложение. Потому что в ОМЭ сегодня есть э, самые важные э, вещи, которые влияют на успех людей, которые заключают контракт с этой компанией. Это продукт, эффективный продукт, эффективный продукт для создания больших клиентских сетей, потребительских сетей. Продукт, который может стать неким магнитом для тысяч, тысяч, тысяч довольных клиентов и богатых партнеров. Это да. А второй момент, который я увидела для себя, это тот масштаб, то видение которая есть у става компании, которая есть у тебя, у твоей команды. И это не только в том, что мы завоюем весь мир. Это, это фраза. Это которая... было бы, наверное, даже банально. Это банально, потому что да, это об этом говорят все. Но вы просто делаете то, что нужно делать, для того, чтобы были большие товарообороты, логистику, сервис, новые проекты, которые вы готовите, они меня действительно вдохновили. Потому что я поняла, что эта компания сегодня, она уже отличается от многих. завтра она будет существенно отличаться. И мне это интересно. И третий момент, который меня убедил до конца, это то, что... Ну, бывает так часто тебе делают предложения, и ты мозгами понимаешь, да, это выгодно. Это да, нормально. Да. Ты понимаешь головой, что хорошие цифры хороший товар, нормальная система. Можно делать деньги, можно зарабатывать, даже можно научить других зарабатывать, но бывает его сердце научить и этот бизнес не дает тех эмоций, которые должен давать. И в армей так все совпало, что я принимала решение головой, и мое сердце в этот момент не да. потому что есть определенные Духовные я даже любое слова вещи, которые заложены в концепт этой компании. И это видно уже взглядом. взглядом должен, да, да, абсолютно вгляд. верно. И вот именно так я отвечу на этот вопрос. Это основные принципы. Основные. И на самом деле нам приятно слышать это, потому что все, о чем ты говоришь, это действительно является частью не просто философии, это и действительно является нашим видением. Вот. Александр, знаешь, я вот сейчас слушая тебя, понимаю, что для нас это действительно ну не знаю удача да, сопутствует или еще что как ты сказала все звезды они э, в одном месте вовремя сошлись mm -hmm. сейчас да. и в принципе что происходит с нашей компанией на сегодняшний день а, мы отметили наш первый год рождения и мы понимаем что мы сегодня проходим еще некий а, назовем его этап становления да. и мы уже создали а, хорошую платформу для того чтобы реализовывать а, на ней а, тот потенциал который мы имеем для того, чтобы структурировать бизнес. И на самом деле, у нас возникла уже потребность человека, который умеет это делать. Я также, друзья, не побоюсь сказать, представляя Александру, хочу сказать, что это действительно очень большой опыт. И знаете, об этом человеке сегодня уже слагают даже, вот, как ни странно бы это звучало, некие легенды на рынке сетевого маркетинга. Вот, и я знаю, что Александра а, приобрела это видение, да? она увидела то же самое, что видим мы, для нас это очень важно. Вот. И, конечно же, а, Александр сейчас берет на себя очень большую и ответственную работу. А, когда мы летели с того первый раз в самолете, я летел, посмотрел на Александру и думаю, боже мой, она сейчас зайдет домой, скажет, муж, привет, отойди, мне некогда, у меня очень много работы, хотя нужно посвятить и детям время, у нее двое прекрасных детей. И многие из вас, кто познакомится с Александрой, вы убедитесь в этом, в ее семейных ценностях, я думаю, вам будет очень интересно это узнать. Сразу возникает вопрос, Саш, скажи, пожалуйста, какие у тебя сейчас планы, что ты планируешь сейчас дать и предложить нашим партнерам? Я понимаю, что наша задача все структурировать, но если не сложно, если можешь приоткрыть этот маленький секретик, да, как будет сейчас поставлена работа? Да, действительно, это очень большой вопрос. Это очень большой вопрос потому что мне предстоит большая работа и большая ответственность. И ответственность. И ответственность. Я с этим очень согласна. Но мы будем начинать сначала с того, с чего да. нужно начинать. Самый первый момент, которому я буду уделять а, свое внимание, это правильная а, расстройка взаимоотношений между партнерами внутри структуры. Спонсор, дистрибьютор, дистрибьютор, спонсор спонсор, лидер и так далее. И этому нужно учиться. Этому нужно учиться. На этом стоит успех любого большого лидера НЛН. Да. И хорошая новость в том, что этому можно научиться. Это верно. И мы это будем делать. А вообще, в целом, система работы хорошей, правильной, здоровой дистрибьюторская структуры, она стоит на нескольких вещах буквально трех первое большое такое направление это м, система обучения продажам рекрутинга то есть, то есть он, система рекрутинга это да, объединено в одно это объединено в одно да объединено в одно И дальше будет построена система которая будет являться запуском другим партнером. Волчок, он попадает в эту систему и шаг за шагом э, посты, он обретает некие навыки, знания, и он, э, система берет его за руку и ведет его вместе с спонсором успеху. Да. И третий большой сегмент это обучение, обучение партнеров э, всевозможным техникам, секретарным бизнеса Помогать, то есть система обучения плюс просто вендерпевания. И все это, это не будет ряд школ или лекций. Нет. Знаешь, я практика, да. я работаю немножко по-другому. Конечно, будут вебинары и обучение, и семинары и так далее. Но это только маленькая часть того, что мы будем делать. Это будут инструменты. Это будут алгоритмы, это будут готовые решения, которые каждый, каждый из себя будет представлять пазл, с которым мы сложим полную картину. Отлично. Вот, примерно так. Я сейчас, слушая тебя, понимаю, что, в принципе, именно этого ждала наша компания, именно этого ждали наши партнеры. И я очень рад вместе с вами то, что в нашей компании, как я уже говорил ранее, есть человек, который будет систематизировать все, что мы смогли создать и сможем это теперь реализовывать уже профессионально, да, то есть можно сказать, что мы переходим на новый этап развития нашего бизнеса компании Armade. И очень важный момент, сказала Александра, мне не послышалось, мне прям действительно запало, запал тот факт, сказала здоровая структура. Да, здоровая структура. что ты под этим подразумеваешь? Что в этом заложено? Это только этика, это только взаимоотношения или это действительно вопросы дубликации? Что ты подразумеваешь? Я подразумеваю это вот, вот что. Дело в том, что эффективность человека или эффективность э, большой группы для организации людей, чем является дистрибуторская сеть, она стоит на нескольких вещах. Первое – это их видение, это их понимание предмета, чем они занимаются. То есть, что такое сетевой маркетинг, в чем эта индустрия, каковы ее законы, почему нужно делать так или по-другому, что такое компания Арней, в чем наш продукт, и многое много другое. То есть то, что дает видение, почему я в этой компании. И, соответственно, я полагаю, если мы сможем донести это до людей, они научатся это, это э, передавать, да? То есть пойдет правая здоровая дубликация. Да, да. Отлично. И второе, второе, на чем стоит э, вот такая здоровая дистрибутивная структура, это, конечно же, эмоции, это энтузиазм, это страсть, это то, что м, людям дает, некое вдохновение делать этот бизнес. Это мы будем достигать тоже определенными инструментами и есть большой опыт в таких моментах. Да. да я, я знаю, что у настроение. тебя на самом деле очень большой опыт и я знаю, что у тебя есть уже некоторые заготовки, потому что некоторыми вещами Александра она с нами поделилась. Вот. И на самом деле я хочу сказать, друзья, что нас а, ждет очень большое количество сюрпризов. И первый сюрприз мы уже огласили а, на мероприятии, когда говорили о новой квалификации, которая называется «Мастер». Мастер. Да? Мастер. Спасибо большое тебе, Александр, то, что ты а, уже а, за первый короткий срок, ты, получается, должность официально вступила а, 1 октября. А, с 1 октября, но 22 числа мы Александру представили всей нашей аудитории, всем нашим партнерам. Вот. И, конечно же, каждый человек, который сегодня смотрит нас, те люди, которые сейчас познакомились с тобой, я знаю те люди, которые были в Москве, они увидели уровень твоего профессионализма, вот. И, конечно же, они будут сейчас рассказывать о том, что происходит в компании, какие у нее перспективы, какие люди, какие лица появляются в компании. Я хотел бы, чтобы ты также высказала свое пожелание. Пожелание нашим партнерам, нашим дистрибьюторам, которые сейчас принимают решение вместе с нами двигаться вперед. Самое главное, что бы я хотела пожелать каждому, каждому человеку, который сегодня является партнером компании, мы является ее дистрибьютером, всем тем людям, которые заключили контракт только сегодня или заключили контракты год назад. Я бы хотела пожелать этим людям истинной, истинной настойчивости в достижении своих успехов. потому что я когда-то сама проходила этот путь от подписания контракта да, к первым каким-то шагам, к квалификациям и так Первым достижениям. Первым достижения. Я знаю, что на пути таких людей встречается множество вопросов. Что-то получается, что-то не очень. И если человек не останавливается, если он идет, если он доверяет, что очень важно, доверяет своему спонсору, своему наставнику, своей компании, то он достигает этого успеха. И я первое, что я хочу пожелать, это действительно вот этой настойчивости, доверия к той системе, которую мы будем ставить вместе. Потому что одна 50%, 50% да, твоего успеха, одна половина да. Да, твоего успеха, это как раз в правильном выборе компании, правильные стратегии, что мы сегодня будем вместе уже делать. Вторая половина этого успеха это твои личные действия. А тут нужно будет просто вот, поверить в личное действие. В и вот этому я просто вот, желаю каждому, каждому человеку, который будет смотреть и mm -hmm. И двигаться вместе с нами, соответственно. Да. Да? Да. Ну что ж, э, спасибо большое, Александр. Я э, лично как э, основатель и президент компании Армель хочу поздравить тебя а, с этой на самом деле ответственной ответственной должностью и друзья а, зная Александру а, хочу чтобы вы также вместе присоединились а, к этим поздравлениям и поздравляю также и вас дорогие друзья потому что а, как я уже сказал мы переходим на новый этап развития нашего бизнеса ну и многие а, Какие-то, может быть, секреты, да, какие-то новости, которые вы будете скоро узнавать, они ваш бизнес будут поднимать на новый уровень. Спасибо большое. С вами были Вячеслав Демидов и Александр Шузенов. Да, спасибо большое.